и всем привет с вами ростиксон и это юбилейное 152 видео при поддержке биржи гейтайо и сегодня я расскажу про телеграм-канал деген спасибо всем китайцам и биржи гейтайо которые поддержали это видео что же такое деген это сообщество которое ведут самые умные люди планеты земля дают советы в криптовалюте и помогают людям изменить свою жизнь это описание сообщества от его создателя, а именно Серпа. О нем я расскажу позже. Что же такое Мулы? Сразу сказать сложно. DiginMuve это все. И это... В DiginMuve очень много постов. Там администраторы... Это одни из самых популярных создателей телеграм-каналов. Создатель канала Серп 1337. Он интересная личность. У него есть свой телеграм-канал. У него 10 тысяч подписчиков. Сейчас приведу пример поста из Деген Мулов. Но сначала, что такое Деген? Это обозначение инвестора, который творит полную дичь. И инвестирует везде, куда ни попадя. Особо не думаю. Это как человек, который открывает шорт, просто потому что он так думает. Такс, так вот пример из Деген Сегодня наблюдал, как Челу разгружали новенький мустанг. А вы говорите медвежка. Вы просто не там находитесь. Я ухожу. Всех админов я, наверное, не смогу перечислить. Так как их много, и они все достигли определенных высот. Например, админы это Крипи, Эстези, Севач торгуют, Кстати, слежу за ним, как он на бале. Just Yap, Терн, и многие другие. Все ссылки на их каналы. Будут в описании. Каналы у них крутые. Я на них даже заработал на некоторых... Ну не на каналах, а на постах. Но что мы пока поняли. Админов много. У них крутые каналы. И обширные достижения в разных сферах криптовалюты. Где тогда делать простые рофло посты? Ответ. Деген мубов. Но каждый пост посту рознь. Бывает просто пост со смыслом. Бывает по приколу. А иногда и потролить кого-то. Также часто затрагиваются важные темы. Как бы вскользь. Но можно многое понять, читая Диггенмовы. Разве этого мало? Знаете ли вы админов? Говорили ли вы с ними? Мы все уже понимаем, что администраторы хорошо заработали и у них явно многого опыта. Будет ли он полезен вам? Я думаю, что да. Ну, писать кому-то в ЛС, что-то спрашивать, узнавать, коммуницировать. Думаю, вряд ли это вам поможет, вам кто-то ответит. А, в Дегенмулах часто проходят голосовые эфиры по разным темам, где встречаются легендарные админы и их подписчики. Дегенмулу. Любой может поднять руку, узнать у каждого, что он думает, что делает. Например, вчера я узнал, что делает эстези в криптовалюте. Он сказал, что зарабатывает. Я удивился. Все-таки тут можно заработать. А если серьезно... А именно так и нужно относиться к полезной информации. Я узнавал, кто что думает о недвижке, во что инвестирует. Почему какая-то монета не нравится кому-то. И, кстати, я услышал конструктивную критику. Да, ей можно возразить. Я бы, кстати, не согласен. Но беседа получилась интересной. Разве такое сообщество есть где-то во вселенной? Я думаю, нет. Спасибо за поддержку этого видео. Криптовалютной биржи GTO. Это, кстати, топ-6 биржа по миру по версии CoinMarketCap. А также она находится на втором месте по органическим объемам торгов. На бирже более 1000 монет. В общем, все очень удобно. Теперь я скажу свое мнение о Digging Move. Но перед этим регистрируйтесь на бирже, получайте скидку. И пока я не забыл. Я бастуру GTO, кстати. Спасибо еще раз всем за поддержку. Сделал я про них более 150 видео. Переходи в мой телеграм-канал по ссылке в описании. Там моя рубрика с нуля, где я уже заработал 380 долларов с полного нуля на легких темках. И, кстати, кому-то смогу, наверное, пускать, как стать амбассадором Гейта Йо. Может быть, а может и нет. Ну, типа, мои контакты есть там в моем телеграме. Ну так вот, мое мнение один и Это как лучшая флуделка. Здесь есть все. Флуд, темки. Вон чуть-чуть тем, тут мало. Ну, всякие приколы инсайда о крипте Которые поймут только избранные Я вот еще не врубился В комментах можете написать Чем вам помогло Деген мувы В общем, самое главное тут весело Спасибо Передаю привет админам Деген муву Спасибо за внимание И да пребудет с вами сила Дегенов Я проснусь бодрым Сильным, продуктивным Заряженным Каждый мой день успешен Давай, парень, поднимайся и не смей сопротивляться То, что было позади, ты же не хочешь там остаться нет, нет, нет. Ты не хочешь хуже стать, так что скорее открыляйся Ты рождён, сияй так ярко, братик, ты, ты не можешь сдаться. Вверх, вверх, вверх, поднимаюсь даже с трудом Достигну предела, отдохну потом Сконтролируем процесс, хотя вокруг и по огром. Делаю задачу даже, когда сука в лом. Нахуй всех этих придурков, их будет стук Что им тебя не догнать? Нахуй все эти оценки, нахуй приличия Парень, ты рожден летать Ты подал, я под. Все подали посмотри Траблы лохов я просто делю на нули Все восемь, Сеу, звезда уже погугли Просто возьми то, что хочешь, а не бубни Да, да, да, парень, я понимаю, что отмазки думать проще Этого не отрицаю, я тебя не порицаю себя не терзаю, но отмазок в голове Я попросту не принимаю Шаг, шаг, шаг Шаг, добираясь до вершины. Нахожу к себе, рычаг Я владелец своим цели, я мастер в этой сфере. Допирую в духе, не побеждаю тени. Я в себе если растерян, каждый мой талант так ценен. Строю путь себе до цели. Мой настрой стой черцелен. Я себя не обесценю. Моя вера весь Я вдали не лучший фермер, разучитый, будто гейзер. Помните хейтеров тех, что не верю. Ты не добьешься леток своей флаг, цели. Флаг, флаг. Может, на мусорке там ты и ценишь. Где вы придурки, как говна поели. Парень обязан понимать, что никто как ты не может успеха пожелать Любые маты не помогают тебе лучше стать Прорывайся через стены и не перестань. Yeah. Если ты думаешь, что у тебя все получится И если ты думаешь, что у тебя ничего не получится то в любом случае ты окажешься прав. Я не боюсь потери, мне не страшно Эй, спину держу ровно, пью водичку, смотри, Каждый мой день наполнен энергией и возможностями, как бы ни было тяжело. Я справлюсь.